целая клич с канала садоводов всех стран объединяйтесь и к летнему сезону мы определенной командой желаем похудеть есть группа ВКонтакте я подписана на эту группу и я что хотела сказать что именно в это время я сама по своей доброй воле всегда каждый год я ну, придерживаюсь системы питания и худею. Вот к настоящему времени я вышла из своей формы, потому что, ну понятно, новогодние праздники, в октябре мы съездили в Анталии, в Турцию отдыхали. 9 дней это просто пищевая бомба. Вы понимаете, что при таком изобилии продуктов, разнообразии.. Невозможно что-то не попробовать и невозможно не поправиться тем, кто поправляется. Я говорю о, о себе. Что я делаю конкретно, что я могу сказать, как я выхожу на этот э, свой, на это свое похудание? Я, конечно, завожу тетрадь. Вот такая у меня записная книжка вот красного цвета. Завожу свои стартовые Данные, я их не буду озвучивать, потому что, ну, зачем? Это личное дело каждого человека. И мой вес, к которому я должна приблизиться. Надо обязательно это написать, проговорить, потому что, ну, твоя цель должна озвучена, ты открываешь, ты видишь, какой ты должна быть. Размеры. Я вот размеры не замерил но Юля сказала, что она замерила. Да, это хорошая идея, надо замерить. И я обязательно это сделаю и сюда допишу. И обязательно надо писать каждый день, вот в этом дневничке, что ты скушал. Это обязательно. Вот. Я, конечно, не увлекаюсь калориями. Мне, ну, мне когда-то подарили еще даже такую таблицу калорийную один мужчина из Челябинска, где то что ты съел, сколько это калорий, там все это считается. Но я калориям не придерживаюсь, я, потому что сейчас уже у меня за эти года выработалась своя система питания и поэтому записывать все равно надо, хотя в общем кто по калориям, кто как будет не знаю. Но я вот записываю то, что я поела, чтобы в любое время можно было открыть и посмотреть. Вот. Это первое. Обязательно, когда я худею, я делаю такую диаграмму. Ну, что, что она из себя подразумевает? То, что там раз в месяц взвешиваться, это, конечно, нереально. Надо взвешиваться. Каждый Каждый, каждую неделю в определенное время. Вот, например, я в пятницу утром взвесилась. В следующую пятницу у меня написано 12.01. Да? У меня уже написано число 19.01. Я скажу, почему именно в пятницу. Вот. И расписано это у меня на квартал. Листочек я делаю на квартал. Хотя, в принципе, я вот подумала, что можно было вот так и в федраде сделать, какой-то листок взять, Расчертить. С одной стороны будет диаграмма, это килограммы. Вот как здесь вот у нас сделано, да? Здесь будут килограммы, например, вот твой вес, который ты взвесился. Вот я 12-го взвесилась. Все. вот это мой стартовый вес. Вот он здесь стоит, да? Если вы хотите похудеть там на 10 килограмм, то нужно обязательно разделить на 10 грамм сверху, ну, на 10 там. И они такие уж маленькие, можно и побольше, потому что если там ты на 500 грамм похудеешь за неделю, ну чтобы даже побольше были вот, эти расстояния, там, например, если это будет у тебя там 80, то здесь где-то 70, ну разделили на 10, то, -то понятно, что это 10 килограмм, так? Вот, и я это делаю на квартал. То есть получается, что не на год, вот там как, или там на полгода, для меня вот это важно, чтобы на квартал и каждую неделю. И каждую неделю вот движение моего веса вот я такими кружочками отмечала. Это у меня уже не первый опыт мой, поэтому я просто как наглядно, как наглядно вот вам хочу показать в камеру, что смысл понятен, да? Значит, здесь идет. Три месяца. Каждый месяц я делю на неделю уже с определенным числом, я пишу. Вот. И взвешиваюсь вот каждый, каждый, э, каждую неделю в определенное время. Утром в пятницу я взвешиваюсь. Вот. И получается, что каждая неделя будет здесь зафиксировано. График такой. Можно в тетрадке, конечно, неважно, кому как удобно. Вот. Мне удобно, почему так на большой лист? Как-то наглядно видно, что ты делаешь, да? Хотя, в принципе, можно вот так на листочек, здесь идут килограммы, здесь идет, например, 3 месяца, идет январь, февраль, март, и каждая неделя должна быть разлинована, и вы ставите свой вес каждую неделю. Почему я взвешиваюсь в пятницу? Это уже не первый год я это делаю, вот, потому что в четверг у меня водный день. Я много систем похудания прошла, и вот одной из систем мне очень-очень понравилось, что есть такой вводный день, вот. что он под себя подразумевает. В четверг, именно в четверг, в четверг э, я пью горячий чай, горячий кофе, чай можно с медом и с лимоном пить, э, и можно кофе с лимоном, с чаем, пожалуйста, вот, но целый день только пить горячий, горя, горячий, горячую воду, горячий чай, горя, горячий кофе, что-то горячее, но не сладкое. Вот. И целый день так. Ну, кажется, что это очень тяжело, но, поверьте, это не так. Вот горячая вода, она настолько заполняет тебя изнутри, настолько согревает, но даже это приятно. И вот я четверг целый день вот таким образом у меня идет э, очищение организма. Просто идет э, только горячая вода, ничего больше. И утром, естественно, я взвешиваюсь с пятницу. Вот это мой исходный вес. Я 12 поставила. И точно так же в следующий четверг у меня будет водный день, и я буду взвешиваться в пятницу утром. Вот такая у меня схема. Это ну, уже не, пер, не первый год, вот в этот период. Это именно вот январь, февраль, март, апрель. Я вот эти месяцы 4-5, я всегда вот придерживаюсь этого. Это в обязательном порядке. Что утром я кушаю, чтобы ну, поддержать себя? Вообще, э -э я занималась в свое время в Гербалайфе в нашем клубе Гербалайф называется. Везде эти клубы были, и это было года 4, может быть, 5 назад. И я в этом клубе занималась, мы приходили, пили коктейли там. Ну что, утром попьешь коктейль, сделали зарядку и все, и расходились. И платить надо было за это, ну хорошие деньги, скажем. Просто попили коктейль. Что я сейчас делаю? Вот. Именно в то время я ушла из этого толком, потому что альтернативу коктейля Гербалайфа есть вот такие коктейли, такие же соевые коктейли, вот, вот так называются они, да, я их беру на сайте iHerbs. На этом сайте, сайте все продукты органического содержания. Вот я вас уверяю в том, что если вы туда попадете, вы попадете на сайте я беру органических вот в этот период похудания вот эти э, коктейли они не очень дорогие по сравнению с гербалайфом вот например сейчас доллар упал а он стоит где-то 680 рублей банка такая хорошая большая банка вот здесь она у меня тут открыта банка я вам тут покажу Здесь имеется нервная ложечка такая вот, вот она вот так выглядит этот коктейль вот он вот, так вот. Две ложки я кладу вот на такой шейкер. То есть 300 грамм. Вот так утром я завтракаю, как я, это мой, мой завтрак, да. И хватает это до обеда. Я развожу это, но делаю я на молоке. Молоко, половина молока шейкера потому что, наверное, 2,5% если молоко, то добавляю воды и добавляю вот этого коктейля. Если нет у вас такой возможности, ну, потому что не все даже знают об этом сайте, что действительно Супер сайт такой, мне это дочь подсказала. Потому что в Европе это очень распространено. Брать органические, чисто органические продукты. Просто вот хочу показать, что вот есть отдельно какао. Вот я чистые органические продукты. Я его тоже добавляю. Если хочу попить какао, пожалуйста. Или сдобрить там для вкуса что-то. Я вот беру вот там вот эту стивию, называется. Стивия такая достаточно двух капель для того, чтобы она очень концентрированная. С теми с добавлением, здесь вот шоколада есть, просто ваниль. Две капли хватает для того, чтобы подсластить то, что ты кушаешь, например, творог там. Ну, все, что хочешь, даже в чай можно добавить. Потому что я сахара, вообще не пользуюсь. Это про сайт iHerbs, это просто замечательный сайт, я в него влюблена. Это не сайт, это интернет-площадка торговая, интернет-площадка органическими продуктами. Там все есть, и калий, и магний, и настолько там скромные цены по сравнению с тем, что у нас в аптеках там или где-то у нас мы покупаем эти вещи. Захотите, загляните, я вам дам ссылку, и на этой ссылке... Вы, попадая на сайт, при первом заказе будете иметь 10 долларов скидку. Ну, вам хватит даже на, на почтовые расходы. Почтовые расходы недорогие, и посылка идет в течение 10-2 недель. Ну, весь мир пользуется этой интернет-площадкой по реализации а, органических продуктов. Так, все, я об этом не буду говорить, потому как у нас на сегодняшний момент не все там об этом знают. Что можно по утрам пить еще? Вот в этом шекеле что я делаю. Когда у меня нет например, коктейлей, ведь надо все равно заказывать. заказывать, там, мы мы чтобы по раз этих банок заказываем. Вот. Я применяю вот такую муку льна. Она очень недорогая. И тоже также половина молока и половина водички. Теплую я делаю. И вот эту льняную муку добавляю. Леная мука. Она так хорошо разбухает, такой киселеобразная, такая густая. И очень-очень хорошо на завтрак вот, выпить эту, эту, эту муку няной. Она везде продается, это вообще без проблем. Вот. Поэтому можно попробовать по утрам. Я, когда у меня нету коктейлей, я пью эту муку. Вот. Даже в коктейле добавляю, потому что она какая-то более густая такая, ну, хорошо идет такое заполнение желудка, вот. В обед, конечно, мой обед я стараюсь делать уже вот именно в обед, там, 12 в час, чтобы ну, не голодать, потому что, сами понимаете, голодать – это нехорошо, вот. И я... Варю, конечно, для себя отдельно. Муж у меня отдельно кушает, я, я мужа отдельно готовлю себе отдельно. Ну, поскольку, поскольку мы живем вдвоем с ним, вот, я готовлю себе всегда отдельно, потому что я не ем макароны, я не ем рис, я не ем картошку. Э -э вот эти вещи я уже не помню, когда я, например, если я готовлю макароны по-флотски, то я вообще к ним не притрагиваюсь. Честно говоря, я их не ем. Вот это у меня табу. Рис тоже я не кушаю, но могу где-нибудь в гостях немного там к маме приедем, мне, она приготовила плов, я могу, конечно, покушать, я а габризничать не буду, но дома я не, не готовлю для себя, что касается риса вообще. Вообще. Ем овощи, очень люблю овощной суп, вот, Вчера я приготовила для себя маленькую кастрюльку. И в обед я сегодня буду кушать э, тыквенный суп пюре. Я кладу в эту тыкву, тыква кубиками у меня в холодильнике, морковь, лук. Все это у меня кипит, я блендером и потом добавляю туда на терке сыр. Вот тут я очень люблю такой тыквенный суп. Я постоянно его готовлю для себя. Муж, конечно, такие вещи не понимает. Вот Следующая часть. Вот, вот, действительно, когда уж хочешь похудеть, вот именно стартово, ну хотя бы вот неделю там. Я в вечерний период времени я также делаю вот, шейкером, молоко и мукальна, или, или коктейль. Вот. Поэтому очень хорошо прочищает организм. Ну прям классно можно сказать все что зашло то вышло Вообще, очень хорошо идет очищение организма вот пока на сегодня я на этом остановлюсь потому что говорить много очень много можно говорить что хочу сказать присоединяйтесь в нашу группу постучитесь к юле она обязательно вас пустит это добрый очень милый человек вот. Когда наша команда будет больше, нам будет просто интереснее делиться тем, что у нас будут, если у нас будут результаты, будут успехи, знаете, мы будем просто громко радоваться и аплодировать друг другу за то, что у нас есть э, такой хороший замечательный результат. А я думаю, потом мы объявим, да, знаете, вот так интересно, когда, э, если у нас, например, ну пусть 50 человек в группе, как Юля сказала, и если хотя бы по килограмму мы скидываем за, например, ну пусть неделю, да, я так относительно говорю, да, у кого как, мы эти килограммы складываем и говорим наш недельный результат, понимаете, недельный результат нашей группы. Это, думаю, надо сделать ВКонтакте, потому что в этой группе, где Юля нас объединила, и это будет очень большой эффект вот просто самой цифры. Если нас 50, и мы похудели, наша группа похудела на 50 килограмм вот за эту неделю, например. Будем, давайте, давайте писать друг другу звучит как пауку в комментариях под видео. И победа будет за нами. Мы худеем. Мы стройные. Мы красивые. Вы знаете, лучше русских Скажи. женщин нет на белом свете никого. Красавицы. Поверьте мне, красавицы. Одна... Мир вашему дому. С вами была Любовь Минулина и канал «Мой домик деревни».